Весенний балкафу – КФУ это еще одна возможность для учащихся проявить себя вне учебной деятельности, найти новых друзей или даже любовь. И чарующая атмосфера бала этому способствует. Подобные мероприятия – это все-таки, наверное, больше студенческие какие-то такие вот особенности, а здесь именно у учеников